Вот я когда-то там, то ли на стриме, то ли где говорил, за свои растения. Вот они у нас тут на веранде стоят. Это у нас тут какой-то тут, наверное, лимончик или, может, апельсинчик, не знаю. Это вишня, видите, вишня сбросила листья. Это моя водичка плазменная, вот видите, какая. Это финик. Так, и это тоже что-то такое. Немножко, видно, промерзло. Все равно тут холодно у нас. Было очень холодно. Очень-очень было холодно. Морозы, когда были. Еще и электричество. Плохое. Ну, вот так вот. И вот тут. Видите? Видите? Тоже это или лимоны, ну, наверное, лимоны, потому что этот. Вот такие в горшочках выросли. Так, вот. Ну, это кактусы мои спят. А, вот, вот, вот, вот, вот. вот. Это лук я посадила на зелень. Видите, растет, прорастает. И вот на другом подоконнике тоже кактусы. Это на тримо стоит кактус. Ну, это денежное дерево, как называют его, не знаю, как его называют. Кто-то дал, растет, растет. Пусть растет. Так что, вот так вот. Всего доброго, добра, тепла и света, справедливости всем круголетия, полетия, вселетия. Пока-пока.